Приветствую всех из Вилентий. Сегодня речь пойдет в очередной раз о бане. Ну, это раз раз я сделал очередной, значит и речь о очередной. В пору уже ставить как на танках, либо на самолетах, либо звездочки, либо крестики. Поэтому, если у кого-то есть предложение, на чем ставить, пожалуйста, предлагайте в комментариях. А я буду по обыкновению своему все это класть в отдельную папочку. Где папка про бани? Вот там вы можете посмотреть, в принципе, ну, как бы большинство из, которые я снимаю. Когда-нибудь я сделаю подробное очень видео, но сейчас не те ситуации, не те условия. То есть мне, в общем, будет когда-то, когда не знаю еще. Значит, что хочется сказать о вагонке. Вагонка альха, альха, э, но не широкая. Есть вот просто, я монтировал и широкие, и еще уже. И средние а это скажем ну, самый такой оптимальный размер отличный мне понравился я вижу в нем одни только плюсы значит хочу сразу сказать что вот мне это вот парное помещение да очень нравится размер метр девяносто ну, там порядка около двух метров на метр пятьдесят то есть будут полки буква г здесь и туда уходить с этой стороны будет печка стоять соответственно электрическая конечно кстати отвечу на вопрос мне задают частенько да почему не делают отдельно стоящую там в бане, а в доме это не баня и так далее на самом деле наверное все таки это не совсем так потому что здесь речь идет о городе это хельсинки ребята в городе как вы представляете там спальные районы да, грубо говоря частные дома и тут в пятницу вечерком все затопят себе блин печки Представляете, что здесь будет твориться на улице? Дымовуха. Плюс это противопожарно. Поставить любую э, печь, которая будет на огне, будет дороже значительно. Еще плюс будут противопожарные там контуры. Ой, там столько всего прикрутится. Это не у вас в России. Как хотите, так и делаете. Здесь, блин, капец. Короче говоря, отличный вариант баня в доме. На практике я могу сказать, что э, работали в одном месте, да, и Снимали дом и каждый день ходили ну, греться в сауну. Прогреваешься и в итоге в морозную зиму, работая практически постоянно на улице, никто ни разу не заболел за сезон, за зиму. То есть это хорошо, все равно прогревание ты греешься. Поэтому не нужно относиться к этому как к бане, как к спа-процедурам, там великим каким-то, а просто э, человек там с улицы или просто вот желание, ну хочется погреться, прогреться. Все, пришел, включил, погрелся. Отлично. Если э, хочешь получить, ну, какое-то там сверхудовольствие, то уже тогда можно снять, арендовать э, другие бани, которые будут с огнем уже. Можно и баню по-черному арендовать и так далее. Кто любит с вениками. Понимаете, это немножко все по-другому. Здесь это просто как э, не конкретное удовольствие-удовольствие, а просто, ну, ты... Получаешь удовольствие и погреешься. Все, у тебя есть баня. Но не в том понимании, как в российском. Что у тебя парильщик будет там парить вениками и так далее. Нет, здесь просто семейное. Пришли, погрелись. Там кто-то, ну, сходили на лыжах покатались. Там еще что-то. Кто-то на рыбалку ходит. Пришел после рыбалки, погрелся в сауне. Сделал прогревание. Все. Не надо сверх какой-то смысл здесь находить. Что лучше или хуже. Не надо. Что касаемо, сразу хочу сказать покрытий любыми там красками, лаками в бане. Мое личное мнение, что в бане их не должно быть. Неважно, какие они там. Специальные для бани, еще что-то на воде и бла-бла-бла. Это только лишь для, ну, скажем, промышленного, для прокатных э, какие-то, вот, кто в аренду сдает, им есть смысл покрывать чем-то, если они хотят. Потому что ну, срок эксплуатации, скажем, будет. То здесь в частной бане, ну, вы же там... Если адекватные люди, то все будет у вас нормально и долго служить. Но э, я скажу так, что вот и в квартире у нас, когда я квартиру снимал, э, меняли э, парную, делали, э, в общем, поменяли вагонку и покрыли ее лаком, соответственно, для бани и 5 и 10. И сразу появился э, такой запах и привкус. И вот мы сколько-то там, наверное, полгода ходили туда еще. Все равно вот этот привкус во рту, в горле ты чувствуешь. Поэтому я не сторонник. Баня это все-таки вот дерево, хорошо, пахнет хорошо, хорошую древесину возьмите. И все, этого достаточно. Что касаемо электрической и неэлектрической. Есть каменки электрические, которые стоят там 1100-1300 что-то в магазине продаются. Они уже закрыты. И там крышка закрывается, камни нагреваются, поэтому вы получите ну, совершенно другую немножко баню, нежели... От простой, открытой, электрической. Вот и все. А если сравнивать там на дровах или не на дровах, у меня дома стоит печь на дровах, но она железная. Ребята, да блин, я лучше в электрической вот ходил бы. И проблем меньше, и безопасность больше, и ну все то же самое по сути. Разницы нет, там инфракрасное, это железо, оно фонит. Его нужно закрывать обязательно. И это не надо, в общем. Отвечу на вопрос, что касаемо полков. Значит, в мою работу входят только лишь сделать закладные для полков. Размеры я могу вам сказать. От пола это будет 600 миллиметров и метр будет. То есть под ступеньку первую идет 600 миллиметров, под уже ну, основной полом метр. Это стандартные варианты. И уже полки крепятся, скажем так, к стенкам. Они готовы, они с завода приходят, они просто длиннее немного в размере. И уже монтажник, кто будет монтировать полки, это тот человек, который будет все галтели делать, плентуса, паркет стелить и так далее. Он уже завершает. Он подрежет просто по длине, насколько необходимо, и смонтирует. Все. Я не монтирую полки. И тем более никто не будет собирать их, ну, там. а как ты опираешь, на что просто на, на пол ставишь. Они все висят. Все. Внизу есть только приставная или задвижная тумбочка, ну, табуретка. У нее стоят пластиковые такие ножки, ну, которые регулируются там. В общем, древесина не касается ну, пола самого по себе. Это все. Что касаемо светильника. Светильники всегда приходят, это монтируют электрики. Там меня спрашивают, а какие светильники используют? их я не знаю, честно говоря, не то, что даже не знаю, а меня это не колупает вообще никаким боком. Я отношусь к этому, понимаете, их много, их постоянно делаешь, делаешь, делаешь, и из-за этого не обращаешь на такие вещи вообще совершенно внимания. И они тебя ну, не интересуют до той поры, пока ты сам для себя не начнешь ну, что-то искать и подыскивать. Поэтому они просто продаются в магазине. Разные совершенно могут быть, разные модели, формы, там, все что угодно, в общем. Но они специальные для бани, они так и позиционируются. Поэтому если вы пойдете в магазин и купите в магазине специальные светильники для бани, для сауны, там, которые в потолок и так далее, там тоже, наверное, есть много вариантов, какие они есть. Поэтому и проблем у вас вообще никаких не будет. Служат они прекрасно. И очень часто даже ставится прям над, над печкой, над каменкой, гру грубо говоря, один светильник. Он всегда чуть-чуть побольше, линза такая. Вот, и чтобы пар ну, освещался. Все. То есть, хотите свет, идите в магазин и спрашивайте конкретно специ ну, специальные светильники для бани. Что касаемо вентиляции. То вентиляция... У нашего генподрядчика идет э, только верхняя, приток и вытяжка. Приток всегда будет над каменкой, вытяжка, как правило, по диагонали. Но ну, бывают исключения, как вот в данном случае здесь и над каменкой, и с этой же стенки, ну по стенке, скажем так, э, идет и вытяжка. Но есть отличия, то есть размеры. если будет размерность парилки, ну примерно там метр тридцать, метр сорок, ну на метр тридцать, метр сорок, примерно так, то там будет сотый диаметр трубы вентиляционной то здесь уже идет почти 2 метра на полтора, здесь уже идут 125 трубы вентиляции. Поэтому все считается, все меняется в зависимости от определенных условий. Хочу ответить на несколько вопросов, которые шли к предыдущим видео про баню. Значит, Почему я делаю стены, веду от пола наверх и потом делаю потолок, да? а не сначала делаю потолок, а потом опускаю стены вниз? Вот как раз таки, если делать сначала потолок первый и вести сверху вниз, это намного комфортнее вариант. Я с этим даже и спорить не буду. Но возникает вопрос, как прибивать. То есть не в каждую вагонку можно прибить в заднюю часть, в заднюю щеку. Потому что есть тип вагонки, да, была такая, использовалась я в последнее время, правда не вижу ее. У нее... Вот эта задняя щека мамы, она чуть-чуть длиннее, скажем так. Но так как сейчас идут все упаковки, грубо говоря, 5-6 досок в одной упаковке, они перетянуты пластиковой лентой. Перетянуты достаточно жестко. И поэтому верхняя, нижняя доска имеет надломанную ну, заднюю полочку, скажем, в вагонке. Поэтому не лучший вариант, как она будет держаться. Иногда они просто ну, как бы разломаны, их ничего с ними не сделать, просто берешь и выламываешь. Все, часть остается держаться, а часть выломанная. Поэтому к ней прибивать ну, не так себе, не очень здорово. Опять же, смотрите, дальше. Да? Вспоминаем, вспоминаем именно конструкцию перегородок, о которых я рассказывал. Что мы делаем полтора-два сантиметра зазор над э, перегородкой межкомнатной. Соответственно, если есть стропила, стропила должны или это будет межэтажное перекрытие, оно должно иметь небольшой люфт вверх-вниз. Поэтому здесь, в данной бане, вот я стою в помещении, в котором изначально основной потолок находится на высоте где-то порядка 3,20 высоты. И это все опущено. Ну, я, мы опускали до высоты 2,50, 2,40, 2,50, ну, там разные проекты по-разному. Суть не в этом. То есть это все на подвесах висит. Но! У меня в проекте указывается таким образом, что я не могу зафиксировать то, что я опускаю по периметру. У меня должен быть потолок скользящий, он должен иметь возможность прогибаться. Соответственно, если я сделаю потолок первый и набью стены, пойду отверху вниз, значит у меня потолок просто упрется в вагонку при большой снеговой нагрузке. Понимаете? Если здесь разница в том, что я, допустим, уличную стенку могу зафиксировать, брусок, тут не проблема, она ничего тут не, не садится. То вот как раз-таки э, другую я уже не могу фиксировать. Вот таким образом, понимаете, конструкции. Все нужно во всем разбираться и понимать, что, как работает, что, как двигается. Это не все просто. Также мне написали много, почему я не делаю зазоры по углам, по, ну, в стороне. На самом деле, ну, такое себе мероприятие. Почему? Потому что сделать зазор, по идее, ровный, да, это здорово. Если были бы нащельники, я согласен, это было бы хорошо. Сделал зазорчик, все нормально, отступил речкой, которая ну, будет перекрывать этот зазор, скажем, да, и вентиляционный будет проход, и рейка даст ровную теневую линию. Это отлично. Но когда делаешь вот сам уже этот зазор, во-первых, это технически не так-то просто сделать это можно сделать и опять же зависит от ширины вагонки если будет чем шире вагонка тем больше она будет выгибаться со временем соответственно будет зазор меняться и вот эта эстетика она пропадет а поэтому когда зажат просто ну ровные края идет плотно прижимается то проблем никаких нет по поводу вентиляции если кто-то переживает что вот там воздух и так далее. Нет, здесь важен конструктив, как, как это все сделано. Если вы делаете правильно конструкцию, само по себе бруски набиваете, то у вас проблем никаких не будет. Воздух спокойно двигается, он снизу может зайти спокойно под потолком и по щелям между потолка выйти. Вот. Поэтому проблем никаких совершенно нет. Что касаемо окна, меня спрашивают. Какие окна используются? Окна точно такие же, только единственное здесь покрашено не краской, а ну, каким-то лаком специальным для бани. И другое стекло стоит, внутреннее, вот именно которое со стороны парной. Отдельно стоящее оно точно такое же, а вот внутреннее оно уже специальное для сауны. То есть оно термостойкое, еще что-то, ну в общем я не знаю, но оно специальное. Смотрите вот видео я вам показываю. Обязательно пишите комментарии. Пишите, когда много пишите, что-то происходит, какой-то ну, спор, не спор, но обсуждение чего-либо, каких-то систем. И на самом деле находятся более грамотные решения. Я тоже не на все вещи смотрю вот, и понимаю. да, Кто-то из вас может задать правильный вопрос под определенным углом, под определенным градусом, что... Я, допустим, никогда бы не стал думать вот в таком направлении, да, кто-то задает такой вопрос. Но только задавайте их по теме, конечно. А на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.